Мужики, на My добавили бесплатные кейсы до 30 тысяч рублей. Сегодня мы в том числе откроем самый дорогой бесплатный кейс и посмотрим, что они выдают. Приятного просмотра. Здорово, мужики. 35 тысяч рублей депо. депа. MyCSGO добавили бесплатный кейс. Отдельное спасибо, что вы мне писали об этом на премьере, что типа добавили бесплатный кейс и самый дорогой бесплатный здесь за 30 тысяч. Открывать его можно три раза по содержимому. Ну, типа можно выбить 191 рубль. Посмотрим, попробуем. Перед роликом, ребят, есть промики. Кому интересно, ссылок ничего не будет, но есть промики. Я с этого зарабатываю. У меня постоянно тут лежат деньги, которые я могу сразу себе на карту, на кошелек выводить. Поэтому промики на 40 процентов На 30, на 35 Огромное спасибо, кто их использует Ну что, ну, честно, я на этом зарабатываю И это лютейшая поддержка, помимо твоего лайка Поэтому, кому интересно, вот, забирайте Ничего в прикрепе не будет, просто вот на экране Можете поддержать, если, опять же, будете депать Наверное, начнем все-таки, что логично В принципе, с первых кейсов С вашего позволения Мне никто не позволял, да я и вас и не спрашиваю Открою фастом первые кейсы Первые три, думаю, откроем фастом Потому что, ну, это самый дешевый кейс То есть, вот этот кейс за а что он получается от скольки? От 300 рублей Ну, типа, они не интересны. Этот кейс от скольки, по-моему, от 1000 уже Сейчас посмотрим Так, а тут, подожди, не написано, что ли? Стой А, вот, 600 рублей, все Ну, то есть, не такие интересные кейсы И вот именно первый я открываю фастом Естественно, кейс, который сам дорогой, за 30к Его мы откроем обычным открытием Ну, э три, Думаю, последних кейса мы откроем обычным открытием Так, MG от уже 1200 Тоже не особо, поэтому фастиком Ой, многие не любят фаст-открытия Но это дешевое э, относительно баланса кейса. Поэтому мы, ребят, это делаем именно фастом Вот в таком формате Слежка нам выпадает 6000, <laughs> по привычке уже говорю Рублей Так, я, я, я прям на эмоциях Потому что я в предвкушении кейса за 30-ку Этот кейс уже от 3К Поэтому, ребята, тут уже поехали обычным Так, и дропается взгляд. А, и механо пушка. Но это не так плохо, кстати. Это 60, больше 60 рублей, 260. Пойдет. Ехаем дальше. 35к был депо, поэтому посмотрим, кстати, сколько оно. В общем, выдаст. Давай пока не будем С тобой продавать скины, которые нам дропаются Чтобы в конце Открытия именно бесплатных кейсов Посмотреть, что будет по балансу Блин, я не понимаю, почему на самом деле My так поздновато добавили эти кейсы Потому что уже давно популярные Кейсы за пополнение Но они как-то с этим Немножечко, опа, кейс уже Ладно, мы его открыли Они, собственно, немного с этим опоздали Кейс на 5000, их. Это уже из разряда дорогих, ну типа 5К Это на самом деле много на заговор. Goodbye заговор говорит. И прилетает, собственно, 26 рублей. Мало. По-моему, да, этот кейс тоже можно открывать три раза, но все-таки самое интересное этот кейс за 30 точку Обезьянье дело дропается. Кстати, очень и очень крутой 5-7. Я не знаю, почему он так дешево стоит, но он офигительный. Прям реально крутой 5-7 не делает, прям, знаешь, такой стиль, строгий, такой, ну, это очень круто. Так, нам выпадает топливный инжектор ТК-9 за 230. На самом деле, это мало, потому что кейс от 5К депа это мало. Кейс Supreme уже от 10 тысяч депо, здесь поинтересней, соответственно, надеемся на лучший дроп. Если также выпадет, опа, вот это нормально. Это от Касариана, по-моему, стоит. От миллиона, блин. Цены я знаю просто офигенно, поэтому не слушайте меня иногда, вот это вот предсказание на цены. Слушай, Wildfire, он не долетел, экзас... Ну, кейс от 10 кадепа, камон. Слабо, реально слабо, закидывая десятку, ну типа, ну вот какой нафиг турбовыпад. Но это слабо. Но откровенно, это очень слабо. 30 тысяч рублей. Если сейчас выпадут скины за 100 рублей, у меня сгорит. Реально сгорит. Кейс от 30 -ки. Давай что-то крутое. Но это красивый 5-7, но это не с кейса за 30 тысяч рублей депо. Это не то, что хочется видеть. Слушай, ну хоть один нож-то выпадет сегодня? И что это? Нет, это, ну типа 168. Ну нет. Можно нож, перчатки, ну, типа, ну, камон, пожалуйста. Если я попрошу, пожалуйста. Ну, хоть дигл. Ну, блин, честно, не зашло. Это дорого, и это не так круто. Хотя, ну, до 2700, то есть даже не 10% получается. Честно, маловато. Ребята, мои CSGO маловато. Скажу прямо 38к, 35 было Ну, типа, ну, ладно, вы все поняли Так, мы переходим к трате наших денег Я, честно, хотел подолбить биткоин Но он стоит всего 1799 Окей, давай откроем На самом деле, интереснее его открывать, когда он стоит от пятерика А вот когда он, типа, 1200 рублей Ну, выпадает, соответственно Ну, то есть, кстати, императрица И там шальная императрица В объятиях юных кавалеров Забывает обо всем как будто вечность или вечер там, но ну, нам выпала императрица. Мне показалось, что будет дорого, но нифига. Вот Late Space. Ножика 2, неплохо. 25к, 37 тысяч, было 38. Нот Stones явно. Давай-ка подожди. В прошлом ролике, собственно, мы открывали Squidward Case. Может быть, его еще раз. Но тут вроде еще какие-то же дорогие кейсы добавили. Подожди, я посмотрю. Team Spirit это все ясно. Вот по кейсу ютуберов. Вопрос, нужен кейс дорогой И он, по-моему, тут был 1700, Но ну, да, Сквидвард все-таки самая, самая оптималка, я его Открывал даже, когда деб был, ну, типа, знаешь Там, 10-8 тысяч, ну, потому что Реально сбор кейса солидный Драгон лор, медуза, вот это вот сразу Смотри, сходу, сейчас покажу М -м, Блин, ничего годного это хреново, это прям хреново Ну и вот, сходу, раз, два, три, четыре скина можешь выкинуть отсюда Все остальное в теории, ну, м выкинуть, Поседон выкинуть Так, это все может, в принципе, градиент тоже в помойку Остальное выпасть может, то есть кейс стоит а, 200, элементарно 29 хотя бы тысяч Но я думаю, можно, вполне вполне легально, вполне реально, хотя бы так Ну, понятно, что Медуза его и сколько там, 0,03, это невозможно Кстати, шелковый тигр за сколько? За 16 тысяч! Я думал 1645 кусков Нормально Вот а, за все прошлые сливы Смотри он начал выдавать Это хорошо То есть там реально Сколько два по моему ролика подряд бы мы сливали Здесь деп нифига не маленький Хотелось бы увидеть что-то прям ультра Ультра редкое, крутое Найс, феник Слушай, все, начал за прошлые проигрыши отдавать 63 тысячи но это прям годно Это годно, это уже почти x2 x2, напомню, это 70 тысяч будет Красной зверь, распространение Ой, это, это годно, это очень хорошо Слушай, выдает А, мы же минусанулись Блин, я думал там распространение, типа, шарич, да, если распространение хорошего качества Она может офигенно вытащить То есть она может быть очень дорогая Но там что-то не, не повезло, не фартануло Блин, а вот здесь два редлайна Но опять же, это по 2700 Шаль императрица, и этого мало. 31к остается, но Squidward кейс это своеобразный культ, как по мне, потому как когда еще My CSGO назывался CSGO.net, это один из самых первых кейсов, и он как бы, ну, остался. Поэтому этот кейс можно назвать легендарным, потому что он набирал популярность вместе с остановлением My CSGO.net. Это пища! Так, а всего почему это столько стоит? Я думал, но дороже. 50к. У нас даже x2 нет. Максимально до 68 доходили, это не x2, неинтересно. Но опять же, можно открыть что-то подороже по прикольнее, потому как. Ой-ой-ой, два шедевра это хорошо. Да почему они такие дорогие? Знаешь, реально, шедевр для меня это триггер. Я такой сразу вай дорого. Но почему, блин, это так дешево? Ладно, Fire and Dice, поехали. Сегодня прям же Steam, благо, баланс позволяет. 2000 бонусов. Кстати, хочется еще и самый дорогой бонусный кейс открыть. Ты самый дорогой по депу открыли, а бонус. Ой-ой-ой, ножик не долетел. А бонусный нет. Ну Тут, тут тухло 28к, еще 5 кейсов Вот здесь, кстати, можно выбить бабочку волны Опять же, с процентом вообще не знаю Ниже некуда, но тем не менее Ой-ой-ой, пролет Ой, найс nice. Боуи, зуб тигра Сколько он стоит? Он стоит 16 тысяч Это мало Но я, честно, все-таки думаю, что должен мой ксго выйдет Столько было сливов, наверное, может быть, как-то волны Это Плохо что то походу бонусные поинты придется использовать И чё, типа 68к? Ну, я хотел x2, 70 хотя бы Огненный элемент Просто понимаете Я не знаю, как вам объяснить Не, Немногие поймут В районе 70 там, или 100 тысяч Открывал кейс в CS, Мы слили, ничего не выпало My CS GO 35 тысяч. Ну, типа, да, он выдал 68, ну, камон, 1300 остается. Я, честно скажу, сливать уже устал. То есть uh, CS контент, вот такой open case контент, он подразумевает, что ты будешь тратиться. Но... Но такие траты уже сколько роликов подряд, я не беру во внимание только мой CSGO.net, а на топске нет та же самая история Я не знаю, что за прикол. То есть, если раньше а, ютуберам крутили, да, и было не так накладно открывать, то сейчас это дорого. Ничего не выпадает. Ну, 68 тысяч, да, но это, ну типа это не x2. Это хорошо, но даже не x2. То есть, то же самое, как и а, проверка сайтов, я думаю, выйдет завтра-послезавтра, возможно, завтра. И типа, посмотрите, как дропалось на КБ. Ну, то есть, вопросы огромные к шансам. Такое ощущение, что ютуберам все. Ну, типа, ну больше ничего не ставят. Это, конечно, круто, мы смотрим реальные шансы. То есть, ну да, 68к, это, походу, были реальные шансы, но не крутят больше нам. <связь> Блин, это, конечно, с одной стороны круто, но с другой такие затраты на ролик и просмотров на данный момент не так много, ребят. Огромное спасибо, что вы меня не смотрите, <связать> не ставите лайки, их вообще нет. Вот реально, вопрос, что по лайкам. Вот, ну, мужики, Чоп, вот зайди и прожми, что это за дела-то? Че по лайкам, почему их нет? Дорогой контент, на это тратятся деньги. Мужики, чува по лайкам? Слушай, я не знаю, меня просили без э, негатива, я последнее время стараюсь без негатива, да даже в той же КСКе там, ну типа. Ну у меня там жопа просто разорвалось, что типа столько уже сливов подряд, еще и контестра. Тут 35к, это меньше, чем было в контре, но здесь нет никаких спонсоров. Короче, не знаю, это очень дорого все, но у меня с этого начинают просто... Я не, я не знаю, админ, увидите ролик, а вот мой аккаунт, я могу ссылку на него оставить. Сделай что-нибудь, чтобы человек окупился Ну, типа... 68к. Я к я ною? но блин, но хотелось больше. Я, честно скажу, надеялся на подкрутос. Потому что я такой думаю, ну, мы же на аккаунте ютубера, что это. И хотелось сделать дело, все-таки, чтобы он уже зашел. Ну вот, на то, что происходит, не знаю, 68к, то есть это не совсем нулина, да, это почти x2. Но это не x2. Почти, почти, да нифига. Не знаю, сколько просто можно сливать. Еще на самом деле заморачивает немного и огорчает то, что просмотров не так много сейчас. Это, это вообще неприятно. Поэтому, ребят, лайки, кидайте ролик друзья. Я не знаю, но это жопа. Я просто уже, знаешь, кукушка начинает улетать. Ну, совсем все плохо. Ладно, всем спасибо. Короче, кому интересно было, я показал. Можете промики завязать, поддержать хоть как-то. Кстати, да, за счет промиков хоть как-то ролик окупается. Это круто, потому что, ну, типа, вот сейчас 3к, там, я захожу а, каждые несколько дней, там, 3-4к. Приятно, круто, офигенно, Но ну, мне прям реально приятно. Ну, такой получился ролик. Надеюсь, он вам понравился. Проверили самые Новые, дорогие кейсы. Короче, все. Всем пока.